Это у нас Анюта. Анюта тоже у нас третий год, уже дает вот такой красивый урожай. Но по всем описаниям для Анюты характерно плодоношение вот не по классике на третий год, а на четвертый. То есть для третьего года это более чем хороший урожай. Анюта самая поздняя из всего того, что у нас есть. Срок созревания 140 дней. Красивая окраска, конечно, ей еще можно повисеть, потому что сахара маловато. Но какая интересная особенность у данного сорта. Часто бывает, когда мы ягодку начинаем разжевывать, винограда, со временем появляется кислота. То есть она где-то в шкурке, она где-то возле косточки, у анюты наоборот. Вот в таком состоянии, как она сейчас, начинаешь больше разжевывать, и больше появляется сахара. Ну, конечно, она еще всего доберет, она я еще неделю повисеть, доберет сахара, и будет очень вкусной. Ну, при этом, конечно, визуально она тоже очень красивая, эффектная ягода. Хорошо висит, хорошо должна храниться и переносить транспортировки. лоза ну, практически на всю длину у нее уже созрела. Ну, по болезням, повторю, что теплицу мы вообще химией не обрабатываем и никаких вопросов тут не возникает.